Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы прекрасно проводим время последние несколько недель, уча о том, о чем Бог повел меня учить, об уме. И я этому так рада, потому что нам нужно вспоминать и освежать эти истины, ведь ум влияет на ход нашей жизни». И мы так благодарны, что Божье Слово помогает нам в каждой сфере жизни. Оно дает нам ответы для каждой сферы, включая умственную жизнь. Наша жизнь отображает нашу умственную жизнь. Взглянув на свою жизнь, можно узнать, что происходит у нас в уме». И если нам нужно улучшить что-то в своей жизни, то нам нужно улучшить что-то в своей умственной жизни. И слава Богу, мы можем перенять мысли Божьи и не просто улучшить, а преобразить свою жизнь. Римлянам 12.2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Когда мы обновляем ум, жизнь не просто улучшается, она преображается. Аминь. Прочитаем наше основное место Писания, 2 Тимофею 1,7, В переводе короля Якова. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума». И мне так дорого описание здравого ума в расширенном переводе. Там сказано, что это... Спокойный, уравновешенный, дисциплинированный ум с самообладанием. Знаете, обновленный ум – это спокойный ум, это уравновешенный ум, это дисциплинированная умственная жизнь. А необновленный ум неспокоен, неуравновешен, недисциплинирован И нам нет никакого смысла соглашаться на что-то меньшее, чем здравый ум, потому что Бог уже сделал его частью нашего наследия. Наше же дело – питать свой ум тем, что ему нужно, чтобы оставаться здравым, мыслями слова. Аминь. Брать Божьи мысли и делать их своими. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку – и учитесь вместе с нами, ведите записи, потому что я верю, что во время обучения этим истинам, Бог проговорит вам даже то, что мы не скажем, конкретные предписания для вашей жизни. Он поможет вам с диагностикой, и записывайте, о чем Он с вами говорит по ходу этого учения. Давайте откроем 14 главу Иоанна и прочитаем 27 стих. Иоанна 14.27. Это то, что Иисус сказал своим ученикам прямо перед тем, как покинуть землю. Иоанна 14.27. Мир оставляю вам. Обратите внимание, Он не забрал его с собой. Он оставил его здесь, этот мир для земли. Мир оставляю вам. И затем Он говорит, о каком мире идет речь. Мир Мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Обратите внимание, Он сказал, Мир Мой даю вам. Тот же мир, в котором Он жил. Тот же мир, который являли собой Его земная жизнь и служение. Вот какой мир принадлежит нам. Он уже оставил его нам. Аминь. Он дал его нам. Помните, при рождении Иисуса пастухи, находившиеся в поле ночью, увидели на небе воинство ангелов, сон ангелов, которые провозглашали мир на земле, в человеках благоволения. Посмотрите на первые слова, сказанные в связи с приходом Иисуса. «Мир». Почему? Потому что это то, в чем нуждалась земля. «Мир». Это то, в чем нуждается человек. «Мир». И первое, что провозгласили небесные ангелы при приходе Иисуса на землю, это что Его приход означал «мир». Не чудесно ли это? «Мир принадлежит нам». Мир руководил повседневной жизнью Иисуса. Руководил Его земным служением. Были люди, с которыми Иисус временами тесно общался. Помните эту семью – Лазаря, Марию и Марфу. И вы помните, что Иисус бывал в доме Марфы. Итак, Лазарь. Марфа и Мария дружили с Иисусом. И вот однажды, когда Иисус был в другом городе, ему сообщили, «Лазарь, которого ты любишь, болен». И Иисус ответил на это сообщение. Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей». Не поймите неправильно, что означает эта фраза, потому что люди говорят, «О, болезнь была во славу Божью». Нет, то, что должно было произойти с этой болезнью, было во славу Божью. Итак, Иисус пробыл там еще два дня. Заметьте. Получив срочное сообщение о чрезвычайной ситуации, он не руководствовался чрезвычайной ситуацией. Им руководил мир, и он пробыл там еще два дня. Кто-то мог сказать, «А не поторопиться ли нам?» Но Иисус знал, что Лазарь умер. Откуда он это знал? От Духа Божьего. И заметьте, даже смерть не подтолкнула его. Чрезвычайная ситуация, связанная с неожиданной смертью, не руководила им. Он пробыл там еще два дня. Просто остался там. Почему? Потому что им управлял мир. Он не руководствовался трагедией. Им не управлял кризис. Он не позволял смятению помыкать его жизнью и его реакцией. «Им управлял мир». Что говорит Слово? «С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром». Он позволял миру вести его, а не кризису. Когда вы позволяете Слову занять свое место в вашей жизни, вы становитесь более уверенными, более невозмутимыми. И обстоятельства уже не тревожат вас так, как прежде. И если окружающие вас люди, близкие, родственники, кто угодно, не обновляют свой ум, они будут озадачены тем, как вы сохраняете спокойствие пред лицом кризиса. И им может не понравиться, что вы не реагируете, как они, пред лицом кризиса. И они обвинят вас в безразличии, потому что вы не взвинчены. Я не говорю, что кризисы не приходят. Я не говорю, что в жизни не возникают чрезвычайные ситуации. Я просто говорю, что слово наш якорь всегда. И перед лицом, казалось бы, чрезвычайных ситуаций. Помните, когда Иисус сказал Своим ученикам, переправимся на другую сторону? Они все сели в лодку и поплыли на другой берег озера. По пути поднялась буря. А Иисус спал в лодке. Он уснул. Поднялась буря, и лодка начала наполняться водой. И не забывайте, что некоторые из учеников были рыбаками. Петр был рыбаком. Он вырос в лодке. Ему там все было знакомо. И когда лодка начала наполняться водой, рыбаки, естественно, делали все, что нужно делать во время бури. Вычерпывали воду, делали все необходимое, чтобы судно было в безопасности и на плаву. Но хотя они делали все, что знали, выглядело, что они тонут потому что лодка наполнялась водой. А Иисус все еще спал. Ученики разбудили Иисуса, и послушайте, какими словами. «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Заметьте, они обвинили Иисуса в безразличии, потому что Он не реагировал так, как они. Чрезвычайная ситуация, кризис. Им не понравилось, что он не был обеспокоен, как они. Но когда вы не просто обладаете миром, а вы и есть мир, вы не будете встревожены, как все остальные. И он действовал, демонстрируя силу мира. Мир — это не просто чувство, это сила. Понимаете? И она больше, чем сила смерти. Больше, чем любая другая сила, ей противостоящая. Итак, ученики были недовольны тем, что Иисус не был встревожен, как они. И они сказали, «Это потому, что тебе все равно. Если бы тебе было не все равно, ты бы отреагировал драматично». Когда вы возрастаете в Слове, ваш уровень мира растет. А у окружающих, которые не возрастают в слове, уровень мира не растет, и они не понимают, когда вы не реагируете, как они. Вы просто слишком много знаете, чтобы реагировать так, как люди, которые не знают. В октябре 2013 года мой муж неожиданно ушел домой к Господу. За два года до этого Бог сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Заметьте, мир мне уже принадлежал, но его нужно было практиковать. Дух Святой сказал мне, «Практикуй мир». «Исцеление вам принадлежит, но его нужно практиковать». Победа вам принадлежит, но ее нужно практиковать, ее нужно внедрять в свою жизнь. Почему? Потому что ни в чем невозможно стать искусными без практики. Можно родиться с выдающимися спортивными или музыкальными способностями, способностями к столярному делу, но все равно нужно практиковаться, чтобы стать искусными в том, что вам принадлежит. Подобный талант или дарование – это что-то врожденное, что вам принадлежит. Точно так же через рождение свыше мир принадлежит вам. Это врожденное качество рожденного свыше духа. Но вам все равно нужно его практиковать, чтобы стать в нем искусными. Итак, Дух Божий сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Вы спросите, «Как? Что это значит?» Любую мысль, которая не вела меня к миру, я отвергала. Я обращала внимание на каждую мысль. «Я была внимательной. Если вы не внимательны к своей умственной жизни, она станет беспокойной. Вы должны быть внимательны. Что вам внушает враг? Что вы прокручиваете в своей умственной жизни?» Иисус был окружен учениками, которые слышали Его учение, но когда наступило испытание, разразилась буря, поднялись воды, Стало очевидно, что они не практиковали мир. Я так благодарна, что Дух Святой сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Потому что два года спустя, когда мне сообщили, что мой муж ушел домой к Господу, я уже знала поток мира, и я была в потоке мира. Я была стабильна. Мой якорь был в потоке мира, потому что я практиковала его до того, как это произошло. Я не знаю, как это повлияло на всех окружающих, но я сказала своим детям, мы не обязаны реагировать как те, кто не знает того, что мы знаем. Наша реакция будет основана на том, что мы знаем. И когда мы знаем поток мира, у нас есть право оставаться в этом потоке. Иисус сказал, «Мир Мой оставляю вам». Петр и другие ученики не понимали его реакции во время бури. Как он мог быть таким невозмутимым? Потому что сила мира была больше того, что им угрожало. Аминь. Итак, мы видим, что мир руководил Иисусом. Но ему приходилось его практиковать. Он не мог отложить мир в сторону и при этом ожидать, что будет в мире. Вам нужно использовать свой мир. Нужно дать место миру, черпать мир, который вам принадлежит. Это плод Духа, он в вас, если вы рождены свыше. Но вам нужно черпать его в трудное время. Однако не просто дожидайтесь трудных времен. Черпайте его каждый день. Практикуйте его каждый день, учитесь быть спокойными в мелочах, и вы научитесь сдаваться миру в больших вопросах. Не начинайте практиковаться на больших вещах, практикуйтесь на мелочах повседневной жизни. Иисус показал, что им руководил мир. Он не позволял темпу других людей, их страху, кризисам, беспокойному уму, Давить на него, заставляя реагировать определенным образом. Слово говорит, «С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Следуйте за миром, который ведет вас». Это один из способов Божьего водительства в вашей жизни. На что у вас есть мир. Если у вас когда-то был мир в духе, чтобы идти в определенном направлении, вы знаете, как Бог ведет вас. Всегда безопасно следовать за миром. Всегда Потому что Дух Святой ведет только через мир. Он не ведет через страх, через беспокойство. Его водительство сопровождается миром. Дьявол может противостоять вашему уму, но я говорю о мире в вашем духе, в вашем сердце. И можно иметь мир в сердце при атаках беспокойства на ум. Просто игнорируйте ум и следуйте за миром, который в вашем духе. Вернемся к Иоанна 14, 27. Иисус сказал... Мир оставляю вам. Так позвольте вас спросить, есть ли он у вас? Да, есть. Да, есть. Мир мой даю вам. Есть ли он у вас? Да, есть. Почему? Потому что Иисус так сказал. Вы скажете, ну, я так себя не чувствую. Не важно, что вы чувствуете, важно, что Он дал вам. И затем Он делает следующее заявление. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Он говорит вам, как защитить мир и позволить ему господствовать над вами? Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Другими словами, не беспокойтесь, не бойтесь. Почему? Потому что это выведет вас из мира. А вам нужно практиковать пребывание в мире. Вам нужно натренироваться оставаться в мире. Позвольте прочитать вам этот стих в расширенном переводе. Иоанна 14:27 Иисус говорит, «Мир оставляю вам. Мой собственный мир я теперь даю и завещаю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Прислушайтесь. «Не давайте своим сердцам беспокоиться». Заметьте, беспокойство не может войти в ваше сердце, если вы его не впустите. Приходит беспокойство – не впускайте его. Аминь. То, что приходит испытание, не значит, что вы должны войти в испытание. Испытания будут приходить, но вы не обязаны впускать их в себя. Не давайте своим сердцам беспокоиться. Было бы несправедливо говорить нам не давать своим сердцам беспокоиться, если бы мы не были на это способны. Очевидно, мы можем не давать своим сердцам беспокоиться, иначе бы он нам этого не говорил. Не давайте своим сердцам беспокоиться, и не давайте им бояться. И послушайте следующую фразу. Перестаньте позволять себе волноваться и тревожиться, и не допускайте страха и испуга, трусости и неуравновешенности. Похоже, в их жизни не господствовал мир, потому что Иисус им сказал, «Перестаньте так поступать». Значит, они так поступали, верно? Так что неважно, как долго вы поступали неправильно, вы можете поступить правильно. Как бы долго вы не впускали страх, вы можете его выгнать. Аминь. Как же нам уберечь свое сердце от беспокойства, обновляя ум, давая Слову должное место в нашей умственной жизни и в нашем внимании. Аминь. Не знаю, как вас, но меня это восторгает. Иисус оставил мне мир, значит, мир у меня и будет. Я буду наслаждаться им каждый день своей жизни. Аминь. Мир будет руководить мною. Если у вас есть Библия, откройте со мной, пожалуйста, 118-й Псалом и прочитаем 165-й стих. Псалом 118, 165. Давайте прочитаем. «Велик мир». Посмотрите, «великий мир». «Великий мир». Что это? Это мера. Мира. У вас может быть маленький мир, а может быть великий. То есть он говорит, что мера мира будет великой. У кого? Велик мир у любящих закон твой, или любящих твое слово, и нет им преткновения. Вау! Вот что дает мир. Вот что дает мир. Как же иметь великий мир? Любите его слово. Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Так что любить Его Слово, значит исполнять Его Слово. Если мы не исполняем Его Слово, значит мы не любим Его так, как должны. Потому что Иисус сказал, «Если любите Меня, то любовь будет что-то делать». Что? Соблюдать Мои заповеди. Делать то, что говорит Слово. Аминь. Итак, «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Преткновение – это то, что заставляет спотыкаться. Позвольте прочитать, учитывая это. «Велик мир у любящих закон Твой, их ничто не заставит споткнуться». Ничто не заставит их споткнуться, потому что, когда вы любите Его Слово, вы мыслите правильно. А когда вы мыслите правильно, ничто не может подставить вам подножку. Неправильное мышление ставит подножки. Неправильное мышление заставляет нас спотыкаться и рассуждать в разрез с Богом. Аминь. Слава Господу. И в заключение мы возьмем 2 Петра 1:2. 2 Петра 1:2. Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Заметьте, Он оставил нам мир, но этот мир может умножаться, когда мы любим Его Слово, держимся за Его Слово и возрастаем в познании Его Слова. Мы можем возрастать в мире. Мир Божий в нашем духе, он не обитает в уме. Мир Божий пребывает в нашем духе, и по мере того, как мы черпаем его, он поднимается и владычествует над умом. Понимаете? Не пытайтесь найти мир в своем уме, обращайтесь к своему духу, чтобы найти мир. И по мере того, как вы будете черпать этот мир, практиковать его, сдаваться ему, он начнет господствовать вашей умственной жизни. Аминь. Черпая этот мир, вы обретете спокойные мысли. Мы знаем, что беспокойство атакует ум. Дьявол хочет удержать вас на арене ума, а вы удержите его на арене духа, потому что именно там обитает мир. Черпайте его. И никто не может черпать его вместо вас. Никто не может практиковать мир за вас. Вам нужно выбрать мир. Помните, что написано в Слове. Бог сказал, «Жизнь и смерть предложил я тебе». Он не автор смерти. Он раскрывает разницу. Вот что такое жизнь, а вот что такое смерть. Вот поток благословения, вот поток проклятия. И затем он подсказывает ответ. Избери жизнь. То есть он показывает, в чем выбор и подсказывает ответ. Теперь вы знаете, что выбрать, когда появляется что-то неправильное. Мы можем сказать так, вот мир, вот страх. Избери мир. Мир, который вам принадлежит, нужно выбрать. Я говорю, его нужно выбрать. Возможно, вы говорите, пастор Нэнси, я хочу иметь мир. Прежде всего, вам нужен мир в Духе, который приходит только через рождение свыше. И имея мир в Духе, вы сможете жить в потоке мира, который будет влиять на ваш ум. Если вы еще не рождены свыше, вы можете обрести мир, мир с Богом. И эта сила мира станет вашим божественным наследием, когда вы будете принадлежать Ему. Возможно, вы говорите, «Пастор Нэнси, я не рожден свыше». И мне нужен этот мир в моей жизни. И я вам скажу, Бог предлагает его вам. Пойдите Ему навстречу. Примите этот мир прямо сейчас. Слово говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Бог лишь ждет, чтобы вы его призвали. Когда вы призовете имя Господне, жизнь Божья, мир Божий, природа Божья войдет в вас. Аминь. Помолитесь со мной этой молитвой. Отец, я принимаю ту жизнь, которую ты мне предлагаешь. Я верю, что Иисус заплатил цену за мой грех. И я принимаю Иисуса как своего Спасителя. Я называю Его своим Господом. И потому я Дитя Божье. Бог мой Отец. Иисус мой Спаситель. А я Дитя Божье. Аминь. Аллилуйя. Мы так рады, что вы с нами сегодня на программе «Иисус-Целитель». Бог по-прежнему ведет нас учить об уме, и я так рада, что мы можем нести это послание, потому что каждый из нас нуждается в большей дисциплине умственной жизни и в обновлении ума. И мы так благодарны, что можем делиться этим словом с вами. Послушайте, ум Иисуса... Прошел мучение, чтобы наш ум был свободным. Иисус не мучился во время своего земного служения, но на кресте он понес наши мучения. Он не только взял наши грехи и болезни, но и мучение ума, чтобы мы были свободны. И это часть нашего наследия во Христе. Я хочу ободрить вас. Библия говорит, послал Слово Свое. И исцелил их. И избавил их от их разрушения. Поэтому, когда звучит слово, будьте настроены получить то, для чего это слово было послано. Оно послано исцелять, оно послано избавлять. И мне нравится эта формулировка в переводе короля Иакова. «Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от их разрушения». То, что пытается разрушить вашу жизнь, может отличаться от того, с чем сталкивается кто-то другой. Но чтобы не ни пыталось противостоять вам, ваше спасение в слове, ваше избавление в слове, более того, в слове победа над всем этим. И мы призываем вас, слушая слово, ожидайте, что что-то произойдет с вашим телом, с вашей жизнью что Слово совершит свою работу. Подключите свою веру, высвободите свою веру. Не просто сидите и слушайте меня, а подключайте свою веру к Слову. Не просто к тому, что я говорю, а к тому, что говорит Слово. Аминь? Потому что оно совершит чудесную работу в вашей жизни. Часть нашего наследия во Христе – это здравый ум. И я хочу прочитать вам 2 Тимофею 1.7. Это наше основное местописание в этой серии эпизодов. 2 Тимофею 1.7. Я прочитаю в переводе короля Якова. Ибо Бог не дал нам духа страха. А раз страх не пришел от Бога, не имейте с ним ничего общего. Аминь. Страх ⁇ это дух. И хорошо, что над этим духом у нас есть полная и абсолютная власть. Итак, Бог не дал нам духа страха, но дальше в этом стихе мы видим, что Бог дал нам. Он дал нам силу или власть. Он дал нам поток любви, Его любви. И не только это, посмотрите, Он дал нам здравый ум. Почему дьявол выбрал ум, в качестве поля битвы. Потому что, если люди мыслят неправильно, он может получить доступ. Когда у вас здравый ум, вы правильно мыслите. А мысля правильно, вы правильно верите. Веря правильно, вы правильно говорите. А говоря правильно, вы правильно получаете. Здравый ум – славное достояние. И не позвольте никому украсть ваш здравый ум. Послушайте, дьявол только тем и занят, что пытается украсть у вас все, чем Бог вас благословил. Вы должны это знать. Бог дал нам так много, а цель дьявола – украсть у нас все, чем Бог благословил нас. Давайте крепко держаться за здравый ум. Аминь. Не позволим отнять его у нас, потому что здравый ум принадлежит нам. Когда вы мыслите правильно, дверь для дьявола закрыта. Когда люди мыслят правильно, у него нет доступа. Поэтому вся его стратегия заключается в попытках внедрить неправильное мышление, так как он может действовать только через неправильное мышление. Он предлагает нам неправильное мышление, пытаясь побудить нас принять неправильные мысли. Но то, что он их предлагает, не значит, что вы должны их принять. Аминь. Вы не можете помешать ему предлагать их, но вы уж точно можете решить, что вам брать, чему открывать дверь, что принимать. Мы принимаем только мысли, принадлежащие здравому уму. Есть мысли, которые не принадлежат здравому уму. Беспокойство, страх, непрощение, недоброжелательность к кому-либо, жалобы. Все это не относится к здравому уму, и нам нужно оберегать свою умственную жизнь, принимая только те мысли, которые принадлежат здравому уму, потому что тогда Бог может действовать. Более того, мысля правильно, мы соглашаемся с верой в нашем духе. Нездравый ум спорит с верой, которая в вашем собственном сердце, в вашем собственном духе. Когда вы мыслите правильно, вера, которая в вашем духе, может течь беспрепятственно. Когда вы думаете неправильно, ум спорит и сопротивляется вере, которая в сердце. У вас может быть что-то в сердце, о чем вы хотите высвободить веру, а ум, необновленный, нездравый ум, начинает спорить. Нет, не делай этого, это бессмысленно, не надо этого делать. Нездравый ум спорит с верой, которая в Духе, а здравый ум соглашается с верой, которая в Духе, и тогда вера может течь беспрепятственно. Итак, написано, что Бог дал нам здравый ум, и мне так дорого описание здравого ума в расширенном переводе. Это спокойный ум, уравновешенный дисциплинированный и владеющий собой. То есть, здравый ум – это ум, на который мы накладываем определенные ограничения. Почему? Он дисциплинирован, обуздан, он находится под нашим контролем. Мы не позволяем ему делать все, что ему захочется. Мы устанавливаем границы. Какие? Слово. Мысли, слова это ограждение. Удерживающие нас в русле здравого ума. Послушайте, без слова мы бы даже не знали, что такое правильные мысли, верно? Слава Богу за слово! Столько людей в мире даже не знают, что такое здравые мысли, и они принимают все мысли подряд, нанося вред себе, своему дому, браку, семье, бизнесу. Но слава Богу за слово! Через Слово Бог дал нам узнать Его мысли, и нам было бы хорошо их взять. Аминь. Здравый ум принадлежит нам, и нам нужно быть заинтересованными в нем, чтобы делать то, что зависит от нас. Аминь. Нам нужно прилагать все усилия, чтобы жить в здравом уме. В чем же заключаются эти усилия? Но во 2 Коринфянам 10 с 4 стиха сказано, «Не замыслы и всякое превозношение восстающее посмотрите, против познания Божия». Все, что противостоит Божьему познанию, не спровергайте. Не заигрывайте с этим, не хольте и не лилейте это, а не спровергайте. То есть с этим покончено. Неспровержение – это агрессивное действие, это не пассивный подход. Мы сбрасываем это с себя, то есть бросаем так, чтобы оно не могло подняться вновь, верно? Вот о чем речь. Любую мысль, противящуюся познанию Божию и восстающую против него, не неспровергайте. И далее сказано пленять каждую мысль в послушании Христу, то есть чтобы наслаждаться принадлежащим нам здравым умом, нам нужно охранять свою умственную жизнь и не принимать что-то только потому, что оно все время повторяется. Одна из стратегий врага – это повторение. Почему? Потому что он подражает Богу. А Бог знает, что вера приходит через повторение, через повторяющееся слышание. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божье. Бог дает нам знать, что полная вера не приходит от услышанного один раз. Для веры важно повторение, и дьявол имитирует Божьи принципы действия в негативном направлении. И поэтому он неоднократно приносит нам неправильные тревожные мысли, зная, что при повторении люди часто начинают поддаваться. Так что сколько бы раз вы не слышали неправильную тревожную мысль, не принимайте ее. Даже если она звучит круглосуточно, неделями, месяцами, если она не соответствует слову, выбросьте ее, противостаньте ей, откажитесь ее впускать. Итак, нам нужно быть достаточно заинтересованными в наслаждении здравым умом, который Иисус нам дал, чтобы делать то, что зависит от нас. Послушайте, Иисус выполнил свою роль, дав нам здравый ум, сделав его частью нашего наследства. А теперь нам нужно выполнять свою роль, а именно защищать этот здравый ум. Знаете, слово – пища для вашего духа, но оно также пища для вашего ума. Ваш ум нуждается в слове. Как вашему духу нужно слово, чтобы развиваться и становиться зрелым, так и вашему уму нужно питаться словом. И мы должны быть достаточно заинтересованы в жизни, в здравом уме, который Бог нам дал, чтобы выполнять свою часть. Аминь. Люди думают, ну, если Бог дал мне здравый ум, почему у меня его нет? Почему мой ум беспокоен? Потому что нам нужно сотрудничать с тем, что Бог нам дал. Это не просто сваливается на нас автоматически. Нам нужно выполнить свою часть. И Бог дал нам Слово, чтобы помочь нам выполнить свою часть. Вам даже не нужно самим выяснять, какие мысли правильные. Вам не нужно самим их придумывать. Слово — автор правильных мыслей. Аминь. Поэтому мы прилагаем все усилия к изучению Слова. Аминь. Здравый ум приводит к здравости во всех других сферах к здравости в финансах, к физическому здоровью, к здоровой семье, здоровому браку. Сталкиваясь с любой оппозицией против ума, обязательно нужно уделять время тому, чтобы наполнять сердце и умственную жизнь словом. Скажу так. Слово помогает вам выполоть. Неправильные мысли, которые вы приняли. Мой отец был фермером на юго-западе Оклахомы, он выращивал хлопок и пшеницу. И моя мама была ему замечательной поддержкой и помощницей во всем, в том числе и в фермерской работе. Она работала в поле, и ей это нравилось, потому что она обожала сильную жару. Кто-нибудь еще любит сильную жару? Она любила сильную жару. Чем жарче, тем лучше. Среди нас есть такой человек, я знаю. Итак, мама обожала сильную жару и думала, что раз она любит жару, то и все ее дети любят жару. Но не всем ее детям нравилась жара, не будем показывать пальцем. Нас было четверо детей в семье, и летом мама брала нас с собой на папины хлопковые поля. Мы не собирали хлопок. Нам не нужно было выбирать его из коробочек. К тому времени, когда мы подросли, для этого уже было специальное оборудование. Но нам нужно было пропалывать хлопок, ходить между рядами и вырубать растущие там сорняки. Потому что сорняки высасывали всю воду, а также лишали хлопок питательных веществ, забирая их из почвы. Процветание сорняков не входило в планы фермера, он хотел, чтобы хлопок процветал, а сорняки отбирали питание и воду у хлопка. И вот мы вставали затемно, еще до восхода солнца. Ничто так не нравится ребенку летом, как вставать затемно, собираться и выезжать. Уже с первыми лучами солнца нужно было начинать полоть, потому что днем была невыносимая жара, и полоть было сложнее. Мама распределяла нас по рядам, и всегда можно было определить, какой ребенок работал в каком ряду, потому насколько хорошо был прополот ряд. Итак, мы шли и пропалывали сорняки между стеблями хлопка. Вот что делает слово. Оно помогает вам найти сорняки в вашей умственной жизни. Вам нужно найти эти сорняки, и Слово помогает вам их выявить. Вы же не хотите вырубить хлопок. <laughs> То есть правильное мышление. Дьявол хочет, чтобы вы не понимали, какая мысль правильная, а какая нет, и выбрали неправильную, выкорчевав правильную. Слово помогает нам оставить правильную мысль, а неправильную выкорчивать. Именно слово помогает определить, какую мысль нужно вырвать. И я вам скажу, когда мы пропалывали сорняки, мы не были к ним добры. Мы брали тяпку и вырубали их. И недостаточно было срезать верх, нужно было выкопать и вытащить корень. Если убрать только то, что на поверхности, корень снова прорастет в ближайшие пару дней. Вот что для нас делает Слово. Оно не просто помогает нам справляться с неправильными мыслями, оно удаляет неправильные мысли. К чему мы не призваны, так это к тому, чтобы справляться или уживаться со страхом, с беспокойством, просто пытаясь их подавить и сдержать. Нет, мы их искореняем, мы их изгоняем. Вот что делает Слово. Слава Богу за Слово. Итак, мама брала нас с собой на прополку, и, конечно, мы умоляли ее закончить как можно быстрее. Но она знала, что работа не будет сделана, если мы не уделим ей время. То, что вы готовы уйти, еще не значит, что работа сделана. Так что она никуда нас не отпускала, пока не была сделана работа. Не просто уделяйте время Слову, когда вам удобно. Уделяйте Слову столько времени, сколько нужно, чтобы работа была сделана. Аминь. Я вам скажу, нам четверым не нравилось пропалывать хлопок. А для мамы это было радостью. Почему? Потому что она любила там находиться. Послушайте, мы любим находиться в Слове. И для нас радость питаться Словом принимать Слово и разбираться с тем, что нужно выполнить из нашей умственной жизни. Аминь. И вот что я узнала о Боге. Он позволит нам иметь все, что нас устраивает. Знаете, можно прокатиться по проселочным дорогам и посмотреть на фермы в пригородах Алтуса в округе Джексон, штат Оклахома. Мой папа был таким щепетильным. Он очень внимательно следил за своими посевами, потому что знал, то, как он следит за своим урожаем, определяет будущее его семьи. Если не следить за урожаем, его могут уничтожить не только сорняки, но всевозможные болезни и погодные условия, вредные для этого растения. Папа был очень бдителен. Когда начинал дуть ветер, большинство из нас прятались в доме, потому что на юго-западе Оклахомы плоские равнины, и ветер там серьезный. Но когда начинал дуть ветер, для папы это был сигнал пойти проверить свои посевы. Он не мог допустить, чтобы сдуло верхний слой почвы. И когда природные стихии усиливались, для папы это был сигнал быть особенно внимательным. И он так и поступал, потому что знал, что если он не позаботится об урожае, от этого пострадает его семья. Это не просто будет ему стоить одного дня, когда разбушевалась стихия. Могут потребоваться годы на восстановление, если он не будет следить за своим урожаем. Знаете, почва вашего сердца нуждается в уходе. Сажая в нее слово, будьте внимательны к тому, что вы впускаете в свое сердце. Как мы впускаем что-то в сердце? Через ворота ума. То, что вы впускаете в свою умственную жизнь, влияет на то, что в вашем сердце. Поэтому нужно быть очень внимательными к своему уму. Послушайте, Бог сделал что-то с нашим духом, когда мы родились свыше. Он дал нам новый дух. Мы — новое творение во Христе, и это произошло в одно мгновение, в миг. Но мы — троичные существа. Мы — Дух. У нас есть Душа, состоящая из ума, воли и эмоций, и мы живем в теле. И Бог сделал что-то с нашим Духом, и поскольку теперь у нас Новый Дух, Он говорит, при помощи этого Нового Духа сделайте что-то со своим умом и телом. То есть, на нас лежит ответственность, и нам дана привилегия делать что-то со своим умом и телом. И нашему совершенно новому духу с Божьей жизнью и Божьей природой внутри следует заняться нашим умом и нашим телом. Итак, мой папа ухаживал за своими посевами. Ему не только нужно было избавляться от сорняков, надо было заботиться о достаточной влажности почвы, не давать никаким заболеваниям загубить растения. Так вот, проезжая по проселочным дорогам, можно увидеть будущее фермеров, взглянув на их поля. На некоторых полях даже не видно хлопка за множеством сорняков. Люди оставили сорняки без внимания, и они разрослись и заглушили хлопок, а это влияет на качество жизни фермера. Мой папа это осознавал и не был небрежным. Он был настолько внимателен к своим посевам. И слово говорит нам бодрствовать, быть бдительными. Почему? потому что у нас есть противник. Я не пытаюсь возвеличить его. Я лишь говорю, что нужна бдительность, потому что у вас есть что воровать. Здравый ум – стоящее достояние, и дьявол хочет его украсть. Почему? Потому что у него его нет. И он не хочет, чтобы у вас было то, чего у него нет. Все, что Бог дал вам, драгоценно. А все стоящее требует бдительности, защиты, заботы. Не отдавайте свой ум тревожным мыслям. Не отдавайте свой ум беспокойству. Не отдавайте свой ум сомнениям, страху, панике. Они вернут его вам нездравым. Храните свой ум под опекой Слова под надзором Слова. Это ваша ответственность, потому что Бог помог нам, дав нам Свое Слово. Он вложил его в наши руки, чтобы мы питали им свой ум и свой дух. Бог дал нам все необходимое, чтобы мастерски ухаживать за своим садом. Аминь? Но нам нужно быть в этом заинтересованными. Почему у некоторых фермеров посевы заросли сорняками? Им было все равно. Они не были заинтересованы. Пусть в нашей жизни никогда не произойдет что-то по причине нашей недостаточной заинтересованности в уходе за садом своего сердца и духа. Аминь. Мой муж вырос в городе, но в душе он был владельцем ранчо и ковбоем. Он хотел быть фермером, владельцем ранчо, ковбоем. И ему удалось немного этим насладиться, особенно когда он бывал у моего отца. Мой папа постоянно ездил осматривать свои посевы, а его фермы были разбросаны в разных частях округа. Они не были все в одном месте. И папа ездил проверять посевы несколько раз в течение дня. И мой муж любил садиться с ним в пикап и ездить смотреть посевы. И однажды мой муж сказал моему отцу, «Кеннет, не чудесно ли это? Просто сажаешь семя и получаешь урожай». И папа ответил, «Ну, это верно лишь отчасти. От твоего ухода за семенем зависит, какой урожай ты получишь». «Можно получить маленький урожай, но если ты хочешь получить полный урожай, нужна бдительность, нужно внимательно следить за всем, что вредит урожаю». Он говорил о том, что полноценный урожай не приходит автоматически. Нужно ухаживать за посевами. Заботьтесь, чтобы не было сорняков непрощения, сорняков обиды, чтобы никакие сорняки беспокойства, страха, не росли в почве вашего сердца. Аминь. Следите за тем, чтобы они не проникали в вашу умственную жизнь. Как я уже говорила, ум — это врата, ведущие в дух. Попав в вашу умственную жизнь, неправильное мышление повлияет на то, во что способен верить ваш дух, или во что он будет верить. Повторюсь. Бог позволяет нам иметь все, что нас устраивает. Не соглашайтесь на меньший урожай. Что такое урожай ума? Это урожай мира, урожай радости. Все, что делает жизнь приятной, продукт здравого ума. Аминь. Так не уступайте свой здравый ум тревожным мыслям, потому что приятная жизнь — плод правильного мышления, мирного ума. И именно такой ум Бог нам предназначил. Спокойный, уравновешенный, дисциплинированный и владеющий собой. И знайте, дисциплинировать свой ум – радостное, приятное занятие, а не мучение. Знаете, что мучительно? Иметь тревожные мысли – вот что мучительно а не впускать их не мучительно. Радостно знать, что такое правильное мышление, и что у нас есть право и власть не впускать то, что неправильно. Не позволяйте никаким мыслям, никакому страху вас тревожить. Когда приходит мысль страха, ответьте ей, выкорчуйте этот сорняк и не спровергните его. Разделайтесь с ним, как с сорняками на том поле. Вырвите его с корнем и вышвырните так, чтобы он не смог вернуться. Вот что нам нужно делать, чтобы наслаждаться здравым умом, который Иисус, нам подарил.